Ола и Тодос, сегодня у нас на столе наушники Блядио T5. Вот они. Давайте начинать. Зульта! Всё, получи записываю. Под колку в Ты понимаешь, что... Я даже не знаю, с чего здесь начать, потому что слишком большая посылка. Это самая рекордная за два канала. И... Не знаю, наверное, так. Кажется, не так она открывается. Ну ладно. О, китайским воздухом запахло. О. Как дикари открываем, а? Ну в натуре. У нас здесь китайский воздух. И... Боже мой. Подождите, я сам сначала посмотрю. Я вам не буду показывать. Вы видели, но я вам не буду показывать. Профессиональные анбоксы, заказывайте. И... Боже мой. О, да. Вы первые это увидите. Нет, не увидите. Секундочку. Турбины. Вы увидите это первый. Таня, таня. <свист> Китаем пахнет знатно, но Боже мой, Господи, Боже мой! Теперь а -а -а -а не очень видно, конечно, где ЛР, но это что-то с чем-то просто. О, боже мой. Я и без активного вашего подавления уже, по-моему, ничего не слышу. Ну ладно. Кроме наушников у нас здесь еще есть и и аксессуары. Давайте посмотрим что-то. Кабель у нас USB Type-C. Um... Аудио Джек. Чехольчик. Господи. Вы бы только знали, он велюровый. Он такой мя. У меня, я знаю, я чем буду протирать объективы в свободное время. А, он просто кайф. Он такого серого цвета еще. А, офигенно и в этой коробке у нас пусто также у нас еще макулатурка но читать мы ее вряд ли будем наушники же Итак, как они включаются а, ну конечно о дизайне это космос он вообще просто желтый с черным это то что я и хотел Мягенькие такие амбишурки надголовье, но они такие тяжеловатые, конечно. Они, конечно, тяжелее, чем я ожидал, но я их послушаю. А пока что перед вами характеристики их. Наступил уже другой день, я ими немного попользовался и могу вам высказать свое первое впечатление о них. Ну, в общем-то, наушники обалденные, то есть, они офигенно звучат, они очень красивые и самое главное, что они недорого стоят. Но к ним есть и небольшие вопросы, может быть, даже претензии, скажем так. Они тяжелые, то есть, это, конечно, не огромная тяжесть, но к этому надо привыкать то есть они ты их одеваешь и получается что они на тебя давят все мои наушники которые были до этого они такие тяжелые и они не давят то есть к этому надо привыкнуть но в принципе это почти даже не минус и еще один минус такой который ну, косметически большой минус скажем так из наушников торчит провод type-c то есть получается что когда его втыкаешь немного остается, ну, немного разъема остается снаружи, то есть он не целиком заходит. И это проблема не только стандартных кабелей, которые идут вместе с наушниками, но и от моего телефона и различных других тоже. В принципе, это больше мне и нечего сказать о них плохого, только хорошее, они офигенно звучат. Шум подавления надо проверить, потому что мне кажется, что оно бесполезное, ведь когда первый раз мы включили их, оно было включено и звук был плоский, то есть он прям вообще никакой слушать невозможно их в таком режиме. Может быть, шум подавления можно использовать только если выключить музыку и чисто как шум подавителей их использовать, но я в этом сомневаюсь. А так у нас остается лишь проверить, насколько далеко они ловят сигнал Bluetooth, остается проверить автономность и впрочем-то больше нам ничего и не надо знать о них, потому что это наушники, это не смартфон, с которого надо ходить. Тут буквально привыкнуть к тяжести их и узнать, как долго они будут работать от одного заряда. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и смотреть другие ролики тоже. Всем пока!